Здравствуйте! Это второе видео из цикла восстановления функций крови и кровеносной системы при коронавирусной инфекции на основе, разработанных Александром Боровским визуальных флеш программ Ссылка на первое видео в описании. Итак, второе упражнение. Принципы работы с ним такие же, как и с эритроцитом. Здесь визуализируется поведение эритроцитов в сосудах и капиллярах. Обратите внимание, что сосуды прозрачные и воздействие эритроцита выходит за пределы сосуда. Он очищает и насыщает энергией клетки, находящиеся рядом. Эритроциты двигаются один за другим и работают в такт. Они ориентированы в одной плоскости. А это очень важно. Много проблем со здоровьем возникает тогда, когда эритроциты двигаются хаотично относительно друг друга. Это очень сильно ощущается во время магнитных буль. Работая с этой программой, вы настраиваете согласованную работу эритроцитов, а это усиливает и гармонизирует энергетику в целом и, соответственно, поможет избавиться от многих заболеваний. С этой программой достаточно поработать 10-15 минут в день.